на вот этот сайт то есть можете если надо там на русский перевести то есть ну я буду на английском я как бы по памяти знаю вы просто можете ставить э, вот это видео э, на паузу да, и постепенно за мной просто шаг за шагом повторять, и у вас все получится. То есть на самом деле ничего сложного нет, поэтому не пугайтесь, просто можете потом перемотать назад видео и опять пошагово вот так вот э, посмотрели шаг 1, на паузу поставили, сделали. Посмотрели шаг 2, на паузу поставили, сделали. Итак, вот попали вы на этот сайт, теперь нажимаете кнопочку вот эту Join Now, вот так, и нажимаете Sign Up Now, вот эту кнопочку. Вот так. И вы попадаете на форму регистрации. Вот эта форма регистрации. Теперь очень просто. Здесь заполняйте имя, фамилию. Я сейчас буду просто... Я вот придумал некоторый адрес для... Пишите имя, потом фамилию свою. Вот так вот. Сюда вставляйте email, то есть... Рекомендую почту Gmail использовать, так как этот сайт он американский, то есть это компания американская и ну, Gmail у них сто процентов работает. Другие почты там типа русский, Яндекс там, особенно Mail.ru могут вот, не работать, поэтому лучше используйте почту Gmail. Теперь номер телефона надо сюда ввести. Так, я вел. Теперь сюда прописывайте этот username, то есть логин придумываете себе но ну, я обычно с почты первые вставляю вот так вот теперь здесь выбираете свою страну я выбираю украина то есть находите свою страну и выбираете вот я украина и придумываете пароль и потом подтверждаете пароль То есть сейчас я введу пароль Вот так. И нажимаете вот эту кнопочку ⁇ Зарегистрироваться ⁇ Можете сохранить пароль, можете не сохранять. То есть все, и у вас выпадет вот такое поле. Теперь вам нужно нажать вот эту кнопочку ⁇ Степ-1 ⁇⁇ Зарезервировать вот это оборудование ⁇ Нажимаете ⁇ Ресерв ⁇ Так, открывается новая вкладка нажимаете go to helium track вот эту кнопку, здесь кстати инструкция как это все заказать, здесь есть видео, но оно все на английском поэтому просто смотрите, нажимаете вот эту кнопочку вот так вот теперь вводите вот ту почту которую вы вводили и тот пароль который вы придумали то есть я сейчас тоже ввожу сюда почту и пароль который я придумал и нажимаем логин. Теперь смотрите, здесь может быть вот такая штука. Сейчас, вот видите, подгорелась красненьким. То есть, что это означает? Это означает, что еще просто регистрация ну, не до конца прошла. То есть, здесь есть какое-то время, там одну-две минуты, бывает полминуты. Ну, пока это на... Ну, потому что э -э -э сервер далеко как бы находится. Ну, короче, неважно. Просто подождите там полминутки, и все будет нормально. Вот давайте мы сейчас немножко подождем. Давайте, можно даже, ну, не страшно, еще раз попробовать. То есть, вот, сейчас я выведу еще раз пароль. И опять нажимаем логин. Вот, все, видите, теперь прошло. То есть, открывается вот такая вот штука. И, смотрите когда вот это откроется у вас сейчас я не знаю запросит или нет запросит геолокацию если вы вот находитесь на том адресе где будет установлено оборудование то вы можете разрешить геолокацию если нет то заблокировать я разрешу потому что ну как бы без разницы Этот, по геолокации ну в принципе ладно не буду разрешать Смотрите, в чем суть? Одно оборудование может быть в радиусе 300 метров, поэтому если вот в районе 300 метров вокруг вас уже есть такое оборудование, то вы не сможете ну, заказать себе такую аппаратуру. Поэтому вы можете на любой доступный адрес, может быть у вас есть родственники, вы можете на своих родственников, ну, также здесь есть реферальная программа, я потом покажу, где взять реферальную ссылочку. Вы можете по ней привлекать рефералы, вы тоже будете получать проценты. Теперь смотрите, вот и у вас сразу показывается ваша геолокация, если она отображается, и показана карта. Вот я, например, нахожусь сейчас в Николаеве, и видите уже точечками показано, где уже оборудование зарезервировано. То есть видите, сколько по городу. Также вы можете снизить карту и посмотреть, вот уже сколько точек. Вот возле меня. А если посмотреть по всем, например, в Европе, там вообще все красное будет зарезервировано. Ну, сейчас оно не видно. Вот сейчас оно уменьшится. То есть, видите, сколько уже зарезервировано. То есть, ну, эти, как бы, это оборудование работает по всему миру. Вот, смотрите, оно уменьшается. Вот, видите, что в Европе творится. У нас еще не настолько. Короче, неважно. То есть, вот здесь оно показывает. Поэтому, если вам повезло, если в вашем, в радиусе 300 метров вокруг вас, вашего адреса, нету этого оборудования, вы можете себе его заказать. И у вас есть шанс, что вам его э, пришлют эту аппаратуру. Смотрите, аппаратура она придет ну, скорее всего на ту почту которая у вас там является официально, Например, у нас там УКР-почта, я не знаю какая там в России Здесь, кстати, на этой карте можно посмотреть даже уже сколько люди зарабатывают. Вот, например, я вам давайте покажу. Сейчас мы увеличим. Вот, вот эти точечки вот такого цвета. Это там, где уже оборудование работает. То есть, есть вот такие вот там красные. Это где зарезервировано только. А есть, где уже работает. Вот давайте мы посмотрим. Я просто уже нажимал. Сейчас, если... вот Да, вот по получается по-моему нажать. Вот так вот. Вот. И в детали. Сейчас посмотрим, сколько вот этот человек. Это вот в моем... Ну, здесь мало. Здесь он еще только один хелиум почти вот заработал. Он, скорее всего, только установили эту аппаратуру. То есть, один хелиум, он сейчас стоит 15 долларов. То есть, я смотрел, вот друзья, по факту. Вот у нас, у меня в городе, я находил тут точки, где уже в месяц до 10 хелиум зарабатывают. То есть, 10 хелиум это 150 долларов. В других там смотрели точках. Я вот, смотрел там в других городах. То есть, видел одну точку, там зарабатывают 40 Helium. То есть, 40 Helium, почитать это 600 долларов в месяц. То есть, ну, вот такая вот штука. Поэтому, ну, короче, не важно дальше, как нам заказывать это оборудование. Нажимаем вот эту кнопочку. Reserve your free hotspot. Вот здесь. Нажимаете. И теперь сразу вот то, что вы указывали, видите, у вас подтягивается. Вам надо будет только указать адрес доставки и адрес, где будет установлено вот это оборудование. Вот это тут, вот, типа роутера. Ну, если оно у вас все совпадает, то просто пишите одинаковый адрес. Как его написать? Смотрите, открываете Google карту. Вот Google карта. И находите на Google карту свою геолокацию, если она есть. Потому что здесь обязательно нужно таким образом ввести адрес, чтобы высветилась геолокация. И именно по геолокации вам выдать ну только если геолокация будет показана, только тогда выдаст, что вам или разрешено или не разрешено установить это оборудование. То есть, ну, не, не пугайтесь этого слова. Как вы просто открываете Google карту, находите свой город. Вот, например, у меня Николаев, да. То есть, я нашел свой город. Находите конкретно свой дом и находите точку доступа. Вот я сейчас вам просто, я, я уже просто знаю, где стоит оборудование. Я примерно возьму этот адрес, чтобы, ну, не резервировать. Вот я нашел дом. И самое важное, смотрите, чтобы высветился номер дома. Вот, нашли свой дом и номер дома. И, и вы нажимаете на номер дома, и тогда высветится вот здесь, видите, геолокация ваша по Google карте. Потому что здесь вот на сайте тоже указана Google карта, я так понимаю. Если нету номера дома, вот так бывает, я, например, вот смотрите, давайте я вам сейчас сразу покажу. У меня просто был такой случай, я вот регистрировал э, не в городе, а типа вот в село. Ну, поселок сельского типа. Вот у меня радостный сад. И видите, если я открываю, вот, приближаю. Видите, дома есть, а номера дома нету, Поэтому я не могу указать ге геолокацию. А указывается только геолокация вот э просто населенного пункта. Поэтому так же само вы, вот, видите, указано. Вот радостный сад Николаевской область. Вот эта вся геолокация этого населенного пункта. Вот так она выглядит. Поэтому я указывал, я указывал ну, сейчас я покажу давайте э, я покажу вам сейчас давайте мы возьмем тот адрес который я брал ну зарегистрируем нормальную не путайтесь если что перематываете и просто смотрите так все вот, нашел эту геолокацию сейчас мы скопируем этот адрес и этот адрес вставляем вот сюда и смотрите, вот здесь вот вам, видите, внизу высветится предложенное, вот то, что вам надо нажать. Если это геолокация вот в базе данных вот этой вот программы. И видите, она есть. Вот то, что я указал, есть улица Потемскинская, 147, Николаев, Николаевская область, Украина и индекс. То есть проверяете полностью. Если она есть, если совпадает с вашим адресом, то вы просто нажимаете вот на вот эту кнопочку. Раз. И она добавилась. Видите, она здесь продублировалась. То есть значит все хорошо. Потому что, если не будет именно, если вы просто напишите вот сюда ваш адрес, то ничего не получится. Вам, когда вы нажмете кнопку зарезервировать, вам выдадет сообщение, что вы не указали геолокацию. То есть вам нужно конкретно вот эту геолокацию найти. Если, вот как я говорил, что у вас не высвечивается конкретно прям по номеру дома, то вы просто указываете то, что высвечивается, а вот здесь, вот, вот во втором шаге, здесь вам надо указать квартиру. Ну вот я, например, наугад просто ставлю квартиру этого дома. А вы, я вот как я делал, я добавлял здесь, просто дописывал улица, номер дома и номер квартиры. То есть то, что сюда не влезло, я здесь дописывал. Ну и у меня зарегистрировалось, вроде одобрили. Я не знаю, придет или не придет, но вроде одобрили. Все. И здесь вот так же повторяем. Вот такие шаги. Все. Если все заполнили, вот здесь ставим галочки. Вот. И нажимаем Reserve Hotspot. Вы можете перевести на русский язык, чтобы вам увидеть... Вот. Видите? И показало, что Save it, Reserve ну зарегистрировано что удачно все зарегистрировалось вот так вот и вы нажимаете ОК и вот у вас здесь будет написано ресервит ваш free hotspot то есть бесплатное оборудование смотрите если ну нет так нет то есть значит вам не повезло то есть ну, вот в данном случае была удачная регистрация то есть вот так вот. Поэтому находите такие адреса, может быть там ваши родственники, может у вас там несколько из квартир. Просто делайте разные учетные записи и регистрируйте. Теперь смотрите, вот здесь вот находится ваша реферальная ссылочка. Вот так вот. Вот она. По этой реферальной ссылке вы можете привлекать партнеров сюда и получать вознаграждение то есть там будут партнерские программы смотрите тем кто мои партнеры вы на моем сайте можете найти раздел контакты там есть адрес моей почты напишите мне я вам вышлю или вы ну, своему партнеру, кто вас пригласил сюда, напишите на почту и попросите у него видео. Я вам дам видео для ваших партнеров, чтобы ну, вы могли им дать, и они посмотрят это видео, чтобы они могли зарегистрироваться на этом сайте. Ну, вам нужно будет рассказать им про этот проект или сделайте какую-то страничку с описанием этого проекта. Может быть я попозже это сделаю, но просто сейчас все делаю наспех. Сейчас лето, мы сейчас еще отдыхаем, поэтому дело наспех видео. видео. Я не знаю если оно до конца августа это как бы акция будет работать то ну кто кто не успел тот опоздал Ну а кто успеет тот успеет поэтому просто напишите мне я вам вышлю видео для ваших партнеров и вышлю также ссылочку на кабинет где вы сможете отслеживать ваших партнеров ну и там дам еще вам некоторую информацию хорошо ну вот такое вот вот такой вот проект, кому интересно, пожалуйста, прямо сейчас регистрируйтесь, резервируйте себе оборудование. Как оно будет дальше, я не знаю. Там ну, говорят, что оборудование может до 6 месяцев приходить. То есть там это от нас не зависит, это зависит от этой компании. Кому-то может за 2 месяца прийти, кому-то за 3. То есть они сами там определяют как-то. Да, кстати, вам еще придет письмо на почту вот такое вот, по регистрации. Это и e Hype Global, видите, welcome то и Hype. И смотрите, за доставку, возможно, нужно будет заплатить, это зависит от вашей почты, вашей страны. То есть я узнавал в Украине, вроде бы у нас это может быть до 20 долларов за доставку заплатить. Но это не точно, я могу вам, смогу вам только рассказать об этом, ну когда сам получу, тогда и смогу рассказать. До этого я вам ничего ну, как бы не смогу рассказать. Поэтому ну, до конца августа, до конца пока вот эта акция будет работать, я какую-то информацию буду стараться выдавать. Поэтому следите за каналом.